Всем привет! Показываю, как у нас курочки соблюдают гигиену, моются в песке. Вот она, жара, где-то плюс 30, а ваночка наполнена песком. И вот она совершает гигиену таким образом убирает возможных паразитов которые всякие пироеды которые водятся вот сама прочищает и клюв вот она сейчас клювом и моет все оперение то есть подгребает под себя песок вот таким образом они сами освобождаются от возможных паразитов ванна и немного песка и курица будет сама себя освобождать от всяких вредителей подписывайтесь на канал Добавлять можно туда серу еще. Серу, порошок серы. Но эта штука необходима в любом индивидуальном выгоне. Вон какие нравятся. Вторая на очереди стоит то есть они по очереди принимают ванны всего доброго подписывайтесь на канал